И люфт, а люфтище. Как в этой машинке, так и в этой машинке. Куда тут вставлять? А, вот сюда вставляем. Надо быстренько его собрать и оттащить на шелковый путь. Доброе время суток, мои уважаемые подписчики и гости канала. Сегодня мы рассмотрим настройку вот таких вот закаточных машинок. Два типа у меня имеется, И к ним сопутствующих товаров. Вот таких вот. Как я понял из комментариев, в основном женщины такие фильмы смотрят, а потом значит, мужчин заставляют это дело чинить, если сами не справляются. Один раз в сезон, перед началом закатывания, необходимо уделить вот этой машинке внимание, иначе может пропасть наш весь годовой а красотруд. Обращаю ваше внимание, что даже новые машинки необходимо настраивать. Потому что тот китаец, который собирает это дело, он вот и не представляет, зачем мы это дело закручиваем. И у них, конечно, нет времени для тонкой настройки, потому что они обслуживают весь мир. Поэтому они стараются быстренько его собрать и оттащить на шелковый путь, получить денежку. Как говорят наши врачи, ближе к телу. У меня по машинке много, это самое видео. Ну, штуки 3, наверное, 4, значит, есть. Вот там я так вскользь это дело все рассказывала а, кажется, опыт приобретается со временем. Вот и здесь уже более подробно, очень досконально в этом видео я вам все расскажу. Все машинки вот такого типа, значит, имеют вот такое устройство. Вот принцип может быть разный, значит, а вот именно сам конечный результат одинаковый должен быть. То есть имеется во всех машинках вот такое место, куда крышка вставляется, и имеется ролик вот такой вот. Вот как в этой машинке, так и в этой машинке. Все машинки вот такого типа, у которых имеется вот место для крышки и имеется ролик, настраиваются одним и тем же методом. То есть принцип настройки во всех, как в этой машинке. Так и в этой одинаковой. То есть сопряжение вот этих вот мест. Крышки и ролика. Здесь крышки и ролика. Вот этого, который мне выпал. как у меня эта машинка меня просили по этой вот машинке, знаете, само сделать видео. Но она вот немножко развалилась. Я в конце немножко так освещу более подробно вот эту вот машиночку. Вот, но пока здесь неудобно рассказывать, потому что все, видите, развалина такая штука. Вот, я вам значит, покажу вот на вот этой вот машинке вам. Как это самое. То есть. Принцип везде одинаковый, то есть сопряжение вот этого с этим местом и там. И какая бы другая машинка ни была, если есть ролик и вот это место, значит, принцип везде одинаковый настройки. Во всех машинках каким-то механизмом значит подается или ролик, или вот это место на ролик. То есть эти два места должны, значит подходить друг к другу а потом этот ролик должен обкатываться так и здесь здесь значит этот механизм устроен в середине очень надежная машинка кстати сказать вот это мне так понравилось но это самая передовая говорится. пока может быть лучше есть не знаю вот а здесь подается значит это самое ролик здесь, которые, значит, имеется, подается за счет вот эти, значит, типа резьбы. Вот, значит, крутим его, и она, значит, туда заходит. Вот, всего лишь разница. Но вся настройка, значит, принцип настройки одинаковый будет, как в этой машинке, так и в той машинке. То есть, сопряжение ролика с этим местом. Перед тем, как настраивать, значит, необходимо, значит, проверить все это, значит, устройство. Как проверить? На предмет чего? На предмет люф люфтов. Сперва надо устранить люфты, а потом уже настраивать надо уже, как необходимо значит смотрим в этом значит, машинке люфт не люфт а люфтище, как говорят есть вот это самое главное значит, устройство это очень самое болезненное, потому что здесь на нагрузка именно вот на вот эту беду значит идет ролик обычно снашивается имеет их люфты то есть как бы мы его не настраивали при таком вот люфте вся эта наша настройка пойдет на смарку давайте разберем этот механизм чего там у нас она находится внимательно его рассмотрим здесь вот я обращаю внимание значит на заводских значит на заводском вот этом механизме здесь стоял значит другой этот болт Значит, сразу скажу, очень ненадежный, сразу его надо выкинуть, потому что беды не оберете с ним. Вот я поставил обыкновенную вот такую вот болтишку, которая, значит, помощнее. Там очень слабо, я что-то крутанул первый раз, его и он сразу слетел у меня. Настройка вот этого ролика, вот этого ролика, значит, происходит вот в этом в диапазоне этого паза. Значит, здесь, когда мы настроили, его надо необходимо очень хорошо закрепить, вот. Заводская, значит, заводское крепление, значит, плохое было. Значит, я уже складывал. Здесь болт я поменял. Плюс. Вот здесь я поставил вот, кожу, можно поставить резинку. Вот она, видите. Тогда она, когда зажимается, она значит не ездит туда-сюда. Потому что это очень частое дело. И с этой стороны резинку поставил. Резинку можно кожу есть. Потом второй, значит, момент. Вот, вот этот ролик у нас становится вот на вот это место. Затем здесь шаба идет. Вот такая и гайка закручивается сюда значит вот этот ролик должен вращаться Значит, если по какой-то причине, значит, здесь причин много, может быть, или значит, он не подогнан, или слишком вот эта шайба зажимает его. То есть ролик этот обязательно должен вращаться и иметь маленький люфт. Обратите внимание при покупке. Значит, я взял вот, они, вот такие машинки, вот точно такие, бывают чуть подороже, бывают чуть подешевле, но я взял как раз чуть подешевле. Значит, чуть подешевле вот, вот этой, этой машинки. Значит, получается, что вот этот самый главный механизм, значит, он опирается вот на эту пластмассовую штуку вот эта птулка пластмассовая но сами понимаете пластмасса это такая дело ненадежно здесь протерлась там еще лет пять она правда у меня работает вот то есть выбирать надо чтобы вот эта штука была металлическая когда она металлическая вы значит и зажать можно будет хорошо вот ну для данного механизма здесь в принципе надо было поменять эту штуку или ролик поменять но это сложно вот я Просто вырезал вот с такой вот консервной банки такую ленточку. Загнул ее. И вот сюда, значит, в этот зазор значит, вставил. Так его вставил. Вот я думал на год хватит. Но тут вот уже два года вот эта штука у меня работает, это нормально. Вот получается. Получается, смотрите как. Я вот это вставил. И она уже у нас. Видите, уже лифта такого нет. Ну ни не такого почти никакого нет. Ну маленький-то допустимо, так сказать. Ну люфт я уже этот убрал. Итак, один люфт у нас убран. Идем дальше. Пересмотрим на ролик. Вот я специально подогнал. Видите такая вот лыска вот здесь вот получилась. Вот она. Видно там нет, не знаю, видно, ну, да? Вот эта лыска получилась из-за того, что ролик когда заклинил и он значит не вращался, а вот его сточила вот крышка сама. Вот одно место, еще здесь где-то одно место, второе, значит, было место. Это дело необходимо устранить. Почему? Потому что, значит, он у вас со временем ставим квадратный, вы его просто выбросите, а когда он обкатывается, значит, он и закрывает хорошо, и нету таких, это самых, волн никаких. То есть, это дело надо устранить. Не вращается. У машинка новая или таких вот штук нету, вот этих лысинок. То эта операция, конечно, нужна. Вот я покажу все, вот, потому что кому-то надо будет. Здесь вот мы этот немножко резьбу крыса прикроем этой штукой и вставляем сюда. Вот можно дрель использовать, можно шуруповерт использовать. Вставляем какой-то механизм. Но у меня вот это есть. Станка. Если бы такая станок у кого там есть, то конечно это еще лучше. Ну вот, все, на Немножко есть, вот она, надо еще чуток. Чудесненько теперь наш дочкой. красавица у нас есть теперь нам надо вот эти плоскости подогнать то есть здесь тоже какой китай вам будет выравнивать вот эту плоскость и эту плоскость для этого мы просто берем вот наждачку вот такая у меня старенькая вот это есть ну на стекло или на что у меня вот эта штука ровная и вот этими движениями его с этой стороны и с этой стороны Да, чтобы было неровности здесь у нас все вот выровнялось здесь тоже видите неровности были сейчас она более-менее ровная женщины любят чтобы красиво было вот это мы грубой вот это была у меня сотка ну и тоненькая надо чтобы она блестела 500 примерно 600 намочить ее порядок вот такой вот получился у нас блестючий Чудесненько. Ну, но с блестючим и приятнее работать. Так, дальше. Значит, это, значит, этот у нас ролик одевается вот сюда вот. Значит, так как у нас вот это пластмассовое, ну, в принципе, тоже на железной, здесь должна быть шайба, по идее. Вот, а здесь вообще ничего не было. Китайцы забыли, наверное. Или, мод вот у них, на чертежей такого нету. Так, и так, снимаем. Вот, но ну, его не буду резать, показывать. Я просто вот такую вот шайбочку я сделал с обыкновенной блин или это самой вот такой или спиной бутылки металлической мужики могут сделать вот. есть одеваем его сюда это как бы скольжение чтобы это самое у нас лучшее было вот сюда вот, одеваем его наш этим местом вот сюда прорезью опаньки есть вот теперь она по металлу будет скользить лучше но если металл еще раз повторюсь лучше шайбу шайбу взял и выкинул другую поставил а вот если значит там протрется вот будет потом целый механизм надо менять то есть вот эту втулку вот шайба лучше хоть при металлической хоть при вот этой конструкции здесь мы вот этот наш болтишка берем значит здесь шайба ровер там стоит ровер шайба и какая-то или резинка или с кожи но ну, вот я с кожи вырезал там сапоги у жены были плохие уже так и так значит это для того чтобы по этой прорези он не гулял у нас мы его настроим хорошо и он у нас не гулял если вот этой значит, резинки не будет то как ты его не крути и металлический или еще какой он будет вот так вот немножко сдвигаться эта штука значит нужна есть с этой стороны мы также ставим с кожи или с резинки тоненькую прокладку потому что если толстую она может быть и помешать если она потом настраивать надо будет вот есть. Теперь эту штукенцию сюда ставим. Ставим рыжулик вот таким вот образом в середину вот этой прорезы. Вот так вот Здесь вот мы ставим шайбу. Обратите внимание, эта шайба должна быть шире этого диаметра. То есть она должна... Вот здесь вот придерживаться есть. И гайку. Ну, грабировок здесь можно. Я не буду пока ставить, потому что еще разбирать придется. Закручиваем это дело. и хорошо затягиваем. плотно то есть так сказать что резьбу не сорвать но я думаю силы здесь ни у кого не хватит резьбу сорвать с таким маленьким ключом затянули смотрим он должен у нас вращаться опа видите не вращается то есть надо туда что-то подложить если его просто отпустить вот эту шайбу вот эту гайку вот то она потом у вас раскрутится надо именно вот зажать так хорошо чтобы он вращался Свободно мог вращаться вот этот ролик. То есть у нас сейчас получается, вот эта шайба значит упирается в этот ролик. А эта шайба должна упираться вот в, этот, в это место. Если она здесь будет упираться, то она будет свободно ходить. Для этого что надо? Сюда подложить шайбу диаметров меньше вот этого диаметра. Ну опять же, я просто здесь вам не буду показывать, как это все делается. Так вот шайбу я взял, подточил. И сюда его, опаньки Здесь снял специально, показываю. Видите, эта шайба, может быть, она даже зазор может имеет там миллиметр или два миллиметра, она должна быть меньше вот этого, значит, диаметра, вот вот этого диаметра. Ставим все это дело на место. Шайбу тоненько сюда, сверху еще одну шайбочку, сверху роверок. Но пока опять не буду ставить его и закручиваем. мы его как зря, мы не мы просто ролик сейчас смотрим вот смотрим здесь люфт, пробуем чуть-чуть есть но это допустимо то есть стрелять с него не надо это же не ракета говорится вот нормальный и вращается сама главное видите вращается все нормально значит здесь она сама догоняется да, значит до делом вот этой прокладкой которую я вам показал и вот это вот, чтите, это тоже играет роль. Так вращение мы достигаем за счет того, что здесь уставим вот прокладочку, которая значит меньше диаметра вот этой штуки в середине, ролика в середине есть. Вот вращается, все нормально. Это у нас самое главное, значит, орган и мы приступим к его настройке. Раскручиваем то, что мы закрутили. Ну то есть не раскручиваем, а послабляем. Вот послабили. Это любые машинки, так оно настраивается. Значит, эта машинка или еще какая, значит, именно вот так вот. Послабили все. У нас уже, извиняюсь, хода нет. Есть ход, видите, можем туда подвигать, сюда подвигать. Где его поставить? Вот это самый главный вопрос, это выставить, как его правильно. Для того, чтобы осознанно, значит, ставить вот эту крышку и настраивать наш аппарат, значит, необходимо представлять, как оно должно работать эта вся система, то есть как она крышка должна лечь и как она должна закатывать. Вот смотрим, на что, за что эта крышка должна цепляться. Вот я внимательно, если банку внимательно смотрите, банку поставил специально. Подводим его поближе. У нас имеется вот такая горловина. Я вот сюда на эту сторону на дно сведу, чтобы было видно вот эти пазы и чуть поближе подведу его. Одеваем сюда крышку. Ставим внимательно следите за этой страной. Опа, видите она куда заходит? А здесь вот бугорок такой имеется. Вот этот вот, видите. Вот за него крышка должна уцепиться. То есть закатать надо так, чтобы крышка уцепилась за этот бугорок. Если крышка будет выше, вот это вот здесь вот будет закатано, то при переносе даже вы возьмете за крышку, она вас просто-напросто. Банка выпадет срока. рук. Будут матов и всего остального. Еще раз показываю. Крышка вот идет, идет, идет. А потом опа и туда села. То есть она наполовину вот этого ребра заходит за этот у нас обод, который выступает. За него нам надо зацепиться. Переворачиваем крышку. Что мы здесь видим? Здесь имеется значит, резинка, которая входит туда в пас. Сейчас я поближе наведу. Резинку оттуда вытащил, освободил. Видите, там имеется такой вот пас, видно там надо, То есть завальцовано вот это ребро, видите, в середину. А здесь такой вот пасек имеется, в который уходит вот эта резинка. Опаньки, видите она в аккурат. А здесь она немножко вот это как бы приди вот этот ободок придерживает эту резинку. Вывод у нас получается. Значит, наш ролик. Наш ролик должен значит, та самая. Обжимать вот эту поверхность, то есть вдавливать туда, обкаптывать ее, наполовину где-то он должен зайти. А нижний это самое бортик должен придерживать это все дело. Одеваем нашу машинку на крышку. Подвигаем ролик. Опаньки. Вот так вот. Ну, здесь имеется в виду поправка. Потом должна быть. Когда мы его затянем, вот здесь вот. Он чуть-чуть поднимется вверх, потому что у нас сейчас свободного на положении. Там надо будет поправку. Смотрим, где оно здесь у нас разместилось. Вот, в данный момент мы видим, что значит у нас вот этот бортик, так как ему положено, он войдет сюда и будет поддерживать вот эту поверхность, чтобы она значит вниз не ушла. Это ребро значит, будет раскатывать эту, этот обод весь. И резинка, соответственно, будет к тому ребру прилегать. То есть... Вот оно его положение. Но ну, мы немножко еще здесь подтянем, здесь будет на дырцу оно поднимется. Потом еще раз проверим. Есть. Вот это очень важное. Сымаем наш механизм. Именно по вот этой машинке я сейчас вот расскажу. Значит, прежде чем значит мы здесь вот настроили его, настроили, настроили. Люфта у нас нету, все чудненько Затянется хорошо все. Значит, прежде чем значит настраивать ролик. Вот это расстояние, значит, ближе или, сюда, или туда подвинуть, или сюда подвинуть. Необходимо следующее. Значит, перед тем, как настраивать, этот ролик надо максимум отодвинуть сюда. То есть, от этой крышки надо максимум отодвинуть. Ну, в этой машинке делается это вот так вот, крутится. Вот я не буду так крутить, а я вот эту штуку буду крутить и поближе здесь вам на виду. Видите, он отходит. Эта штука отходит туда. В других машинках ролик отходит. Вот сперва надо развести на максимум, то есть вот мы разводим, разводим, разводим, видите, уходит, уходит, уходит, и до самого максимума его сюда вышли. Вот она. Вот это значит самое дальнее положение от крышки этого ролика. Вот дальше я уже крутить от не могу. Вот при этом, в этом положении его необходимо и настраивать. Параллельно так сразу покажу. В этой машинке, соответственно, настройка ролика происходит, когда вот эта беда снята. То есть, вот только зашло на этот самый, на этот резьбу, на вот эту. все. Вот здесь вот мы ролик теперь можем настраивать. Крышка-держатель, выразимся так, вот этот, находится максимум от ролика. В этом положении, значит, мы его настраиваем. Ставим крышку, ставим нашу машинку и вот теперь мы подвигаем ролик опаньки значит в этом положении вот ролик должен плотно лечь сюда но ну, плотно с зазором примерно полмиллиметра плотную подвинули значит он должен коснуться примерно зазор здесь полмиллиметра может быть допустимо то есть это вам даст диапазон снимаем когда снимать чтобы вот эта штука у вас осталась на месте потому что если вы сдвинете вся работа пойдет на сморку и хорошенько, хорошенько. Затягиваем до самого-самого конца. Ну, у кого, как говорится, моче сколько хватит. Вот так вот. Затянули. Теперь проверяем. Посмотрели. Ролик у нас вращается. Чуть туговато, но обойдется он потом. Разработается. Есть люфт минимальнейший, но есть. Это тоже нормально. Ставим на крышечку. Значит здесь мы развили полностью до конца. То есть отвели ролик на самое максимальное расстояние. И теперь представляем его. Вот это его идеальное состояние. Вот с небольшим зазором должно быть вот это нижнее ребро подходит под это ребро ну хотя бы касаться к нему. А это будет идти у нас по вот этому ребру. Вот это самое идеальное. Вот Плюс-минус, конечно, можно туда-сюда то самое, потому что это же не винтовка, чтобы <laughs> стрелять с нее. Вот. Но ну, вот стремиться к этому надо. То есть надо начинать, как я говорю, всегда, как правильно, а потом как неправильно само пользоваться. Вот к этому надо стремиться в разведнем состоянии. Вот так оно должно стоять. Начинаем мы теперь закручивать это дело. Все. Опаньки. И потом посмотрим, что там будет происходить. Так, кролик подходит немножко. Подходит. Пошел. Коснулся. начала закручивать уже. То есть развальсовывать уже. Ну здесь, соответственно, надо сверху придавливать хорошо. Здесь надо положение выбирать, может быть, на стульчик ставить или что. Когда на стульчик, рука должна быть это самое просто опираться. Да, она нормально не тяжело крутить его. Мне просто неудобно здесь это самое. Так, видите, вот ребрышко пошло уже завальцоваться с ними. Посмотрим, что это такое там. Тон пошел его завальцовывать. Видите, как здесь у нас поддерживает. А эта резинку туда уплотняет в тот трубец. Еще подвинем его туда. Я просто показываю там сама, как она, как сама. не будет еще немножко. Ними посмотрим, что там происходит. То есть все чудесненько ведь вот это ребрышка А вот по вот этому идет и резинку эту вдавливает. В этот бордюрчик. Нюансы при закрывании. Значит, вы должны убедиться, что вот эта крышка, когда сразу положили, ровно ли там легла. То есть не на бок вот так вот, помните, не так, не так. Она ровно там легла. Вот для этого ее ровненько положили. А потом здесь вот надо надавливать хорошо вот ну желательно наверное, что вот так вот в таком месте может быть таблетку там поставить какой-то да проще будет и поехали дальше Оп, крутим мешает. начинает уже туго к так туго становится значит уже она там подкрутилась Здесь надо будет вот так вот немножко назад наоборот и вперед наоборот оно потом еще чуть продвинется назад, наоборот. Ну, в перехлёстке, чтобы было и вперед, наоборот. Опа. Вот это считается вот, идеальная закатка. Немножко здесь морщины есть, но это зависит от мягкости крышки. Если мягкая крышка, в принципе, это тоже не есть хорошо, потому что она может быть разойтись. Вот это вот идеально. Видите, резинка здесь вот немножко поближе поднесу. Вот так вот. идеальная закаточка. Не поможешь, не подъешь, <laughs> не поешь, как говорится. Обыкновенное масло посолнечное. Вот перед тем, как это самое это дело все закручивать, вот обыкновенную спичечку там или чего такого. И вот в эти места один вращается вот этот ролик. Вот сюда, вот, вот сюда, вот в это место. Оно там просочится куда надо потом, вот оно будет мягче закрывать как говорится и машинка не так будет стираться, потому что трение будет маленькое, все чудненько, помазали вот так вот раз и оно хватит, то есть почти на весь сезон оно вам хватит, теперь на легко, ничего не шкрепит, вот, ну потом, затем это самое, перед закрыванием второй банки, на вот надо будет назад раздать, то есть до конца мы раздали ее, вот и закрываем следующую. Еще один нюанс такой сейчас я вам покажу. На этой машинке, когда мы полностью закрутили, вот я дальше уже не могу крутить. Вот я снимаю э, за счет того, что разные банки бывают, это вот горловины разные, там чуть одна потолще, ну не, не на токарном станке, их, кажется, делать. У вас должен быть здесь ход еще. Вот я там вот не мог уже, видите, вот, вот это не мог уже сюда затягивать. А здесь я когда свободно, вот могу еще раз оборот, два оборота. Три оборота. Три оборота еще могу. То есть это рассчитано для разных банок. То есть немножко размер меняется. То есть, чтобы такой ход был. Потому что можно так настроить, что вы вот до конца закрутили, у вас уже не крутится. Там еще не зажалось. А здесь у вас уже просто машинка не дает хода. Немножко попримсе. Значит, до конца. Отжали ролик. Есть. Вот я дальше уже не могу. Отпустили. Здесь можно даже попроще банку, чтобы это самое, раз, крышечку поставили, плохую крышку взял, крышку вот поставил, например, я, я уже вижу, видите, она сопрягается все, все, мне не надо на банку уже это самое, то есть я поставил крышку, сопрягается, не сопрягается, открутили эти болтики, туда-сюда подвигали, опа, придвинули сюда, закрутили, все. Машинка вот, готова к эксплуатации. Есть такие места, где крышек нету. Вот, вот такая вот беда, вот которая, значит, мой еще дед пользовался. Вот, Но сперва я здесь вот немножко вот про эту машинку расскажу. Значит, э, я извиняюсь, конечно, до конца не мог это самое показать. До конца не смогу показать это, потому что у меня машинка ведь развалилась это. Да. Но в принципе настройка здесь вот, интересовались это сама меня в комментариях. Та же самая здесь происходит. То есть. Вот этот ролик при максимуме вот этом положении должен быть настроить, чтобы крышка стояла так же, как и там. Так, должен быть ролик настроить. Как это делается, это уже другой вопрос. То есть это делается все, опять за счет подкладывания здесь, здесь на этих, то есть на шарнирах на этих надо э, подкладывать. Здесь в этой машинке ведь шарнира много. Здесь надо, чтобы лифта не было, но вот у меня сделанная лифта не было. Пружина это просто напряг вот это дает. Она так это само. Вот у нее ход здесь вот небольшой. То есть за счет убрать этих самых зазоров и применения всяческих подкладок. Сделать ролик, чтобы он был вот как я вам показывал. Стоял. Это самое главное. А там как это настраивать так или так, может быть другими методами какими-то к примеру в этой машинке здесь можно было и здесь вот немножко его убрать, вот с этой стороны прокладку эту можно было шире, толще сделать, потоньше сделать вот, ну и я с этими прокладками играл, вот здесь самое главное вот это расстояние, и чтобы ролик у вас крутился, все а как это вы будете делать, это уже другой вопрос ну вот я вам показал, как я его вот делаю покажу, как вот работает только вот, в принципе, если ну мало ли что там крышек там нету или где-то там потопали наводнения наводнение там это самое где-то чего-то там не происходит ну раньше вот и мои родители и дед вот, занимался э, выранили крышки вот это не механично. я сейчас покажу как он работает берем банку достаем со своего погребка и открываем ее -а. крепим этот агрегат за счет вот этой струбцины к какому-то столу здесь у нас ручка вращается крышку мы достали резинку отсюда вытаскиваем Раньше правда резинки продавались. Сейчас не знаю, продается, нет. Ну, то есть этот агрегат служит для того, чтобы выровнять крышку. Ее в принципе использовать можно пару раз еще. Вот и элементарно вот куда тут вставлять? А, вот сюда вставляем. Оборотов там 20 примерно. Оп-оп-оп, сняли. Что получилось, видите? Все чуденько. То есть паз образовался. Тот, который мы загнули для этой резинки. Резиночку опять вставляем. Эту же или другую. Ну, раньше эти вот, резинки продавались. Вот можно было запасные взять. В принципе, резинку поменять. Ну, в принципе, здесь вот нормально. Все. Крышка готова к повторному использованию. Вот бы для мужчин кого пригодится. Значит, я думаю, что вот такие вот вальцы. Ну только, конечно, электрические на уже стянчиков есть вот я вот его применение смотрю как это было применять вот смотрите что получается вот если я беру такую вот пластинку например и кручу его но ну, здесь немножко подавать надо приспособиться ну, здесь за несколько раз вот такое вот беда получается то есть для стыка труб видимо это вот можно применить вторую не буду делать и такую вторую еще сделать что оно получается, ведь это как раз вот эти стык какой-то или направляющие какие-то. Но во всяком случае в жестянном деле, я думаю, это беду такое применяют. Я еще подумаю, что тут можно с него сварганить. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал, где я буду показывать такие не заделы. Но думаю, что нужные видики. Женщинам пожелаю, чтобы у вас была хорошая консервация и вкусная, и чтобы, конечно, вы настраивали эти машинки не вы, а ваши помощники, может я. Всего вам хорошего, удачи.